Тереб, раздайся, сюда, на первый-второй, расчитайся, первый, второй, расчет окончен. Как окончен? Вы же сами сказали товарищ пропошник, на первый-второй расчитайся, первый, второй, расчет окончен. Так, я тебя узнал, рядовой Суханов. Ты кто? Рядовой Суханов, товарищ пропошник. Правильно. Суханов, вы слишком много себя ведете. Ты что тут, самый умный, а? Я? Ну не я же. Что то на меня лицо свое вытаращил? Убери его в строй, брата. Я же скомандовал. На первый, второй рассчитайся. Значит, нужно рассчитаться на первый и второй. То есть каждый должен назвать свой номер. Ясно? Для особо тупых могу повторить. Ясно? Так точно, товарищ командир. Буденный тебе, командир, а я для тебя прапорщик. И я сказал, на первый, второй рассчитайсь! Первый, второй, третий! Какой ты третий! Третьего не дано! Да вы же сами сказали, назвать свой номер, первый, второй, я третий! Отставить! Я тут ведем занятия, а он тут юмором смеетесь, да? Товарищ прапорщик, Молчать! вы. Я бойцы в институтах арифметику не изучал! Но до двух я вас считать научу. Вы первый, вы второй. Вы, Суханов, должны сказать, первый, чтобы я вам 20 раз, как пингвину в Африке, не повторял. Понятно? Понятно, товарищ прапорщик. Я первый. Отделение на первый, второй. Рассчитайся. Первый, первый второй. Вам что? В детстве медведь на сатицу наступил? Шутки сутить? Юмором смеяться здесь меня устроили, а? Вы же сами сказали, что я первый, товарищ правитель. Да, я сказал, ты первый, ты первый, первый! Но ты второй первый, а он первый первый. Потому что, когда он первый, то он первый первый. А ты, Пусыдинов, второй первый. Но он-то второй первый. Черт возьми, я с вами тут совсем уже запутался! Скоро совсем дебилом стану, как раньше! Ну зачем вы так, товарищ? Молчать! Когда старший по званию думать пытается не влезать, я вам уже надоел объяснять. Первый, второй. Первый. И так далее. Сынок, просто скажи слово «первый» после второго, и все. Как бы сразу и сказали. На первый, второй. Рассчитайся. Первый, второй, первый и так далее. <сослуживание> Расстроился? Ага. Uh -huh.